Всем привет, ребята, меня зовут Богатейший Ди, добро пожаловать в новое видео. Для начала я хочу объяснить, почему я пропал на 3 дня после столь продуктивного января. Очень занятые были дни по личным обстоятельствам, но самое главное, что мой близкий человек заболел омикроном. Но сейчас все наладилось, и поэтому я снова готов освещать все происходящее в мире криптовалюты, как я это люблю, и надеюсь, что ты тоже это любишь. Выпасть на три дня из криптовалюты означает пропустить целую жизнь, ведь здесь так быстро все меняется и развивается. И для того, чтобы влиться обратно в эту движуху, приходится немножко постараться. Поэтому, как обычно, буду рад поддержке лайком и давай перейдем к контенту, ведь в криптопространстве сейчас происходит так много интересных событий. И сегодня я расскажу тебе о некоторых из них, которые касаются альткоинов и биткоина. Я покажу тебе бычью метрику и новости, которые повлияют на эти блокчейны, которые развивают эти блокчейны и в будущем цена обязательно на это развитие отреагирует. И начнем с биткоина. Как ты видишь на этом графике, биткоин продолжает выводить с бирж. Хотя в последнее время темпы уменьшились за счет тех, кто панически продавал главную криптовалюту. Однако сейчас в последнее время, как ты видишь, балансы снова начали падать. Биткоин снова выводят с бирж. И сейчас баланс биткоинов на биржах находится на самом низком уровне с октября 2018. Похоже, что люди понимают, что биткоин уже никуда не денется. Президент Сальвадора у себя в твиттере написал то, о чем я говорю уже, наверное, года три, не меньше. Он пишет, в мире чуть более 50 миллионов долларовых миллионеров. Представь себе, что каждый из них захочет купить себе всего лишь один биткоин. Они не смогут это сделать, потому что максимальное предложение биткоина после того, как все монеты будут намайнены, всего лишь 21 миллионов монет. Всем долларовым миллионерам не хватит целых биткоинов. Даже половины биткоина не хватит. Из чего президент Сальвадора делает вывод? Гигантский рост цены – всего лишь вопрос времени. Я с ним полностью согласен, ведь при росте спроса на биткоин, учитывая его дефицит и падение баланса на биржах, рост цены просто экономически обусловлен. Но для этого обязательно нужен рост спроса. И он будет, ведь мы наблюдали это уже не раз с 2017 года. И люди начинают это осознавать. В этом им помогает, например, Фиделити, который опубликовал отчет о биткоине, в котором назвал биткоин превосходящей формой денег. Например, биткоин превосходит золото по ряду характеристик, а уж про валюты даже говорить нечего, они значительно уступают биткоину. Интересно то, что этот отчет прочитает миллионы клиентов Fidelity, Миллионы людей это увидят. Fidelity по-настоящему понимает, что такое биткоин и транслирует это знание на свою аудиторию. Возможно, кто-то из этих клиентов прислушается. Теперь давай перейдем к альткоинов и начнем… С эфириума. Точнее, с одного из его продуктов, OpenSea. Почему это интересно? Потому что, несмотря на падение криптовалютного рынка, за последний месяц OpenSea достиг рекордного объема торгов 5 миллиардов долларов за счет покупки и продажи NFT на блокчейне Эфириума. Но еще интереснее, как это влияет на Эфириум и его предложение. Так, например, за январь был сожжен миллиард долларов в Эфириуме за счет резкого роста интереса к NFT на OpenSea. Это означает, что рост интереса к NFT отлично сказывается на росте дефицита эфириума. И чем дефицитнее эфириум, тем больше будет взлет его цены при росте спроса на эфириум, что, конечно же, очень хорошо для его холдеров. На сайте Ultrasound Money можно обнаружить интересную информацию. Хочу обратить твое внимание, что сейчас больше всего сжигается эфириумов за счет именно OpenSea. Как ты видишь, за день было сожжено почти 3000 эфиров за счет активности пользователей на OpenSea, торговый площадке NFT на эфириуме. Второе место по скорости сжигания предложения эфириума занимают обычные транзакции в сети эфириума. Как ты видишь, это более чем в два раза меньше, чем сжигают NFT. И третье место занимает децентрализованная биржа Uniswap. 740 эфириумов за день сжигает активность этой децентрализованной биржи. Что это значит? Это значит, что в будущем, когда NFT получит еще большее внимание, эфириум станет еще более дефицитным за счет активности на OpenSea. Удивительно то, что что OpenSea сейчас обогнал самый главный продукт эфириума, его децентрализованную биржу Uniswap. Действительно, OpenSea сейчас пользуется гораздо чаще, чем Uniswap. Вау. Wow. Даже некоторых звезд... Их аудитория призывает запустить собственные NFT. Например, рэпер Канье Уэст, у которого 11 миллионов подписчиков в Инстаграме, был вынужден ответить своим поклонникам, что пока что не планирует выпускать NFT. Но спрос такой большой, что ему уже приходится реагировать на эти просьбы публично. Это уже показатель. И это только одна звезда. Уверен, многие звезды получают все те же просьбы от своих фанатов. Кстати, а тебе было бы интересно, если бы я выпустил свою коллекцию NFT? И что бы ты в ней хотел увидеть? Напиши в комментариях, будет интересно почитать. Бывший генеральный директор Диснея Боб Айгер предсказывает взрыв NFT. Он сравнил их с бейсбольными карточками, которые собирал в детстве. Знаешь, я в детстве собирал наклейки и фишки. Я тогда еще не знал, что в будущем это будет представлено в виде NFT. Это что касается оптимистичного будущего эфириума и его холдеров из-за потенциального взрыва NFT. Теперь я хочу поговорить о криптовалюте, которая не столь популярна. Но для меня внезапно начало выглядеть очень вкусно. Это зилика. Та самая, что в отличие от эфириума, уже сумела запустить шардинг. Посмотри на этот график, который на длинной дистанции за последние три года растет. Иногда бывают большие коррекции, но все же. Сейчас мы находимся на той отметке, которая является третьей по высоте за последние годы. Если что, это график транзакций в сети Зилики. И мы видим, что сеть-то растет и развивается. Количество транзакций растет. Но при этом посмотри на график ее цены. Он совершенно не соответствует развитию ее сети. И поэтому мне кажется, что это несоответствие в будущем будет нивелирным. Мне кажется, что цена зилики все же отреагирует на ее развитие. Кроме этого, я очень люблю покупать на таких падениях, но крайне не люблю покупать на пике, хотя иногда так и делаю. Следующая монета это Decentraland Mana, один из лидеров игровых криптовалют. Во-первых, монета прошла через солидную коррекцию, а я люблю покупать на таких небольшими порциями. Во-вторых, они опубликовали новую дорожную карту на 2022 год, и там очень-очень много всего интересного, того, что может сильно повлиять на цены цену Decentraland и привлечь к нему еще больше пользователей. Итак, дорожная карта Decentraland на 2022 год выглядит просто дико. Они планируют выпустить в этом году клиент на Windows, Linux и MacBook. Также во второй половине этого года они выпустят клиент и на VR. Мы, наконец, сможем побывать в виртуальной реальности метавселенной Decentraland. Также они разрабатывают мобильное приложение в этом году. И, наконец, они сделают так, что NFT можно будет использовать как носимые устройства. Видимо, они планируют что-то вроде ключа от дверей или Машины, где право войти или поехать, будет подтверждаться владением этой NFT. В общем, у Decentraland будет весьма насыщенный год, и это мотивирует меня инвестировать в них. Тем более на такой просадке. Поговорим про мой любимый Avalanche, или же AVAX. С недавних пор AVAX стал новым эфириумом. Они тоже имплементировали механизм сжигания монет. И с момента запуска этого механизма уже сожгли десятую процента предложения AVAX, или же почти 738 тысяч монет. Еще больше пользователей придет в сеть Avalanche, добавляет Ларк Дэвис. И чем больше у Avalanche будет пользователей, тем дефицитнее он станет. Именно поэтому я продолжаю накапливать Avalanche, используя все эти просадки. Предпоследняя монета это карданов. Вчера вышла статья «Кардана находится под значительным давлением со стороны покупателей». «Кардана может готовиться к бычьему импульсу, поскольку ончейн данные показывает значительный рост интереса к ней со стороны рынка». И действительно, я нашел вот такой график, посмотри на него очень внимательно. Розовым графиком обозначено количество адресов с балансом от 10 тысяч до 1 миллиона токенов АДА. С 15 декабря 2021 года мы видим вот такой взрыв этого графика. Это 15 тысяч процентов роста за полтора месяца. За полтора месяца было создано почти 4 новых крупных кошельков кардана. Это и свидетельствует нам о всплеске интереса кардана среди инвесторов. Но кроме этого, вся сеть кардана тоже растет. Посмотри на эти графики. Общая залоченная стоимость кардана тоже растет. Количество транзакций растет. Количество кошельков растет. Количество нативных токенов растет. Даже количество пулов, где можно стейкать кардана, тоже растет. Именно поэтому я снова обратил свое внимание на кардана. И последняя монета это Солана. У нее тоже планируется большое событие, которое потенциально может привести Солана в любой магазин на этой планете. Несмотря на падение цены, Solana развивается, как проект. Разработчики все еще ее строят и происходят очень интересные вещи. Например, Solana запускает новый платежный протокол с поддержкой Circle, FTX и Phantom. Зачем нужен этот протокол? Для того, чтобы продавцы могли внедрять криптовалютные платежи в своих магазинах. С помощью нового протокола Solana Pay это становится возможным. То есть потенциально в будущем ты сможешь прийти в магазин и увидеть в списке возможных оплат не только привычные Mastercard, Visa, Apple Pay, Google Pay, Samsung Pay, но и Solana Pay. По-моему, просто замечательный шаг навстречу не менее замечательному криптовалютному будущему. Именно поэтому Solana я тоже накапливаю на этих падениях. На этом все, меня зовут Богатейший Ди, если видео было для тебя интересным или полезным, почему бы не поддержать его лайком, это помогает каналу расти, а мне находить мотивацию для создания нового контента. Не забудь написать свой список монет в комментариях, которые ты сейчас накапливаешь на этом падении. Подписывайся на канал, телеграм, ссылка на который в описании под видео, делись видео с друзьями, комментируй, обязательно богатей. До скорого!